Изборская крепость находится в населенном пункте Изборск Псковской области. Первая древняя деревянная крепость была построена здесь в VII веке. Ее строительство послужило началом основания древнего города Изборск – крупного центра ремесла и торговли. Много веков она успешно защищала западные рубежи России от многочисленных врагов и лишь всего два раза была захвачена немцами. В начале XIV века неподалеку от старой строится новая изборская деревянная крепость, которая в 1330 году перестраивается в каменную. Ее вы сейчас и видите. Эту крепость в разное время безуспешно пытались захватить ливонцы, немцы, литовцы и шведы. Взятые новые крепости Самоизборск в далекие времена были лишь один раз – в 1581 году войсками польского короля Стефана Батория. После Великой Северной 20-летней войны со шведами, закончившейся в 1721 году, крепость утратила свое военное значение и потому была запущена. Лишь спустя 120 лет, в 1842 году, по приказу императора Николая I, в ней был произведен ремонт. Сейчас Изборская крепость входит в состав музея-заповедника Изборск. Около главного входа в крепость возвышается Никольский собор. В летописях первое упоминание о нем приходится на 1341 год. Конечно, в те далекие времена он выглядел совсем по-другому. Порховская крепость или Порховский Кремль находится также в Псковской области, в центре города Порхов, на берегу реки Шилони. Первая крепость была построена здесь в 1239 году новгородским князем Александром Невским. Князь решил укрепить водный путь по реке Шилони из Новгорода в Псков строительством небольших деревянных блокпостов, одним из которых и стал Порхов. Порховское укрепление было построено на берегу реки Шилони и представляло собой два ряда четырехметровых валов и рвов, сверху переходящих в бревенчатую стену. В 1346 году великий литовский князь Ольгерт вторся в Новгородские земли и взял порхов в осаду, но захватить ее не смог. Крепость осаду выдержала. В 1387 году на расстоянии чуть более километра от старой крепости на правом высоком берегу Шелони из местного плитника была построена новая каменная крепость, которую вы сейчас и видите. Все строительные работы были выполнены очень быстро, в один сезон. Толщина ее крепостных стен доходит до 2 метров, высота до 7 в крепости находятся четыре башни высотой до 17 метров, имеющие от 4 до шести боевых ярусов с деревянными перекрытиями. Внутри крепости красуется Никольская церковь, построенная здесь в 1412 году. Ивангородская и Нарвская крепости вместе составляют уникальный архитектурный ансамбль. Издалека они кажутся единым целым, но на самом деле эти две средневековые крепости стоят друг напротив друга на противоположных берегах пограничной реки Нарвы и принадлежат разным государствам ⁇ России и Эстонии. Первым в XIII веке на левом берегу реки Нарвы был построен Нарский замок или замок Герман. Возведен он был датчанами, господствующими в то время на территории нынешней Эстонии. Именно под их влиянием и образовался город Нарва, который затем расширил и укрепил Ливонский орден. Ивангородская крепость находится в Ивангороде Ленинградской области. Она была построена в 1492 году на правом берегу реки Нарвы для защиты новгородской земли от ливонских и шведских войск. Ивангородская она была названа в честь царствовавшего в то время Ивана III Васильевича. Свой нынешний вид Ивангородская крепость приняла в 1558 году. Нарвская крепость за всю свою историю принадлежала Дании, Ливонскому ордену, Швеции, Германии, России, а теперь является собственностью эстонского государства. Во время Второй мировой войны замок Герман был сильно поврежден, в настоящее время эта средневековая крепость восстановлена и открыта как музей. Ивангородская крепость несколько раз была захвачена шведами и немцами, а также некоторое время принадлежала Эстонии. Во время Великой Отечественной войны в ней находился фашистский концлагерь для военнопленных. Петропавловская крепость находится в Санкт-Петербурге на Зайчьем острове реки Невы. Крепость была заложена в 1703 году по приказу великого государя Петра I. Изначально крепость строилась как военный объект для защиты от врагов, но она никогда не принимала непосредственного участия в боевых действиях и потому использовалась в иных целях. Перед вами Петровские ворота или Триумфальные ворота Петропавловской крепости с гербом Российской империи, вес которого составляет 1122 килограмма. В 1806 году здесь был открыт монетный двор. До этого времени он находился в Москве. Сейчас вы видите ботный дом. Это укрытие для ботика Петра I, А это Петропавловский собор, или собор во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Собор находится в центре крепости. Когда-то это было самое высокое здание Санкт-Петербурга и даже России. Также он считался главным храмом государства. Его строительство закончилось в 1732 году. Сюда на службу приезжали высочайшие особы и вся царская семья, поэтому в храме имеются специальные комнаты для отдыха императорской семьи и царский трон для правящего монарха. Затем собор стал великокняжеской усыпальницей российских императоров и всей династии Романовых. Здесь погребены почти все ее представители, начиная от самого великого царя Петра I. Сегодня собор работает как музей, однако остается действующим храмом, в котором регулярно проводятся панихиды по российским императорам и богослужения. С самого начала своего существования Петропавловская крепость стала использоваться в качестве главной политической тюрьмы России. Это комендантская пристань, Сюда из крепости можно попасть через Невские ворота. У пристани в те давние времена постоянно дежурил катер коменданта крепости. Отсюда из тюрьмы вывозились заключенные, приговоренные к смертной казни. В 1924 году крепость стала музеем. Сегодня здесь можно увидеть много интересного. Например, побывать в музее космонавтики и ракетной техники. Вы увидите здесь уникальные экспонаты, побывавшие в космосе, двигатели космических ракет, скафандры космонавтов и многое другое. Перед вами Иоанновский мост, соединяющий Зайчи и Петроградские острова. Он знаменит тем, что построен на месте самого первого моста Санкт-Петербурга. Тогда он назывался Петровским. Мост ведет к Иоанновским воротам, через которые можно попасть внутрь крепости. 1703 год основания Петропавловской крепости является также годом основания самого Санкт-Петербурга, потому что именно с ее постройки началось строительство этого великого города.